Привет всем любителям физики и физического эксперимента! С вами Андрей Щетников и наш сегодняшний разговор пойдет о магнитном поле Земли. Хотя о существовании магнитов люди знали еще в древности, а тем не менее изобретение магнитного компаса является делом более поздним и приписывается китайцам, которые изобрели его в XI веке нашей эры. А европейцы повторили это открытие в 12 веке. Первый компас был устроен очень просто. Это была намагниченная иголка. Я вот тоже здесь вставил иголку в кусок пеноплекса. Подмагнитил ее. А теперь я кладу этот плотик на воду. И он разворачивается одним концом иголки на север а другим на юг компас потом усовершенствовался и стрелка стала укрепляться на вертикальные иголочки вращаться вокруг этой оси а вот этот спортивный компас у меня в руке устроен по сути дела также но стрелка здесь пластиковая к ней прикреплен маленький кусочек металла намагниченного снизу и сама стрелка движется в жидкостной колбе чтобы ее установление происходило по возможности быстрее. Этот компас предназначен для спортивного ориентирования. Применение компаса в навигации это прекрасно, но физика земного магнетизма, конечно, начинается с вопроса, а почему стрелка компаса указывает на север? И ответ на этот вопрос первым дал английский врач и физик Уильям Гилберт. В 1600 году, издав книгу о магните, магнитных телах и большом магните Земле, ну, в котором, как следует из ее названия, утверждалось, что Земля сама является большим магнитом, ну а магниты притягиваются друг к другу полюсами, и стрелка компаса указывает на земной магнитный полюс. А систематическое изучение земного магнетизма первым со своими сотрудниками начал знаменитый немецкий математик и физик Карл Фридрих Гаусс, построивший в 30-е годы первую геомагнитную обсерваторию в Геттингене и проведший в ней ряд очень важных наблюдений. А теперь я веду важное терминологическое развлечение, к которому следует привыкнуть. Прежде всего, магнитный полюс Земли, который находится там, на севере, за полярным кругом, близ географического северного полюса. Его в географическом смысле так и называют северный магнитный полюс Земли. С другой стороны, тот конец стрелки, который показывает на север, его называют северным полюсом этой стрелки, этого магнита. Но магниты, как известно, притягиваются друг к другу разноименными полюсами. И значит северный конец стрелки притягивается в физическом смысле к южному магнитному полюсу земного магнита. То есть северный магнитный полюс Земли является в физическом смысле южным. И этот северный магнитный полюс по определению есть такое место на земной поверхности, где силовые линии земного магнитного поля перпендикулярны к этой поверхности. То есть горизонтальная компонента магнитного поля равна нулю, в окрестности северного магнитного полюса компас ничего не показывает, Пользоваться им бесполезно. И между прочим, Северный магнитный полюс не стоит на месте, но движется. Посмотрите, какой путь он прошел с 1830 года, когда, как я понимаю, его местоположение было определено впервые, до 2017, когда он уже оказался в окрестности Северного географического полюса Земли. И между прочим, здесь на карте есть еще одна точка. Северный геомагнитный полюс, который отличается от северного магнитного полюса. И это такая точка, где поверхность Земли пересекает ось магнитного диполя, представляющего собой основную компоненту разложения магнитного поля Земли по мультиполям. А теперь нам пора перейти... К экспериментальным измерениям магнитного поля земли и сперва я намеревался обойтись измерениями с помощью датчика холла но тот датчик который у меня имеется оказался недостаточно точным и поэтому я построил вот такую установку которую возможно видели и у других авторов на ю например у игоря белецкого основу этой установки составляет прямоугольная рамка на которую намотано 150 витков медного провода. Эта рамка будет вращаться на оси с помощью электромотора, и тогда в магнитном поле Земли в ней будет наводиться ЭДС индукции. Величина этой ЭДС будет сниматься с помощью коллектора, мы узнаем, как она зависит от времени, а с помощью фотоворот мы будем измерять точную частоту вращения рамки. И по этим данным мы будем рассчитывать величину магнитного поля Земли. И пусть наша рамка вращается вокруг своей оси с частотой f. Но во внутренних расчетах удобно будет пользоваться угловой частотой омега, которая есть 2πf. И я разложу магнитное поле B на две компоненты. B-продольную, направленную вдоль оси рамки. И B-поперечную, направленную поперек этой оси. Поток продольной компоненты через рамку, он просто равен нулю, а значит мы будем измерять в этом опыте поперечную компоненту. ДС, индукции, наводимая в рамке, есть скорость изменения потока магнитного поля через эту рамку. Ну поток магнитного поля есть. Значит число витков умножить на площадь одного витка умножить на величину поперечного магнитного поля, и здесь косинус омега t стоит, рамка вращается. Когда мы дифференцируем, у нас омега выносится, значит, перед косинусом, да, ну, я сразу вместо нее напишу 2ПФ умножить на Н на С на b поперечное, синус омега t. ну, и дальше, хотя формула записана в системе Си, но магнитное поле удобно все-таки измерять не в теслах, а в гаусах Магнитное поле Земли. Ну и когда я все это подставлю, выражу b-поперечные, через амплитудные значения, я получу такую формулу. Ну, здесь уже учтены площадь рамки и число витков. У меня получится для моей рамки 0,54 умножить на амплитудную ЭДС в милливольтах и поделить на частоту вращения рамки в герцах. Этой формулой мы и будем дальше пользоваться. А дальше я выставляю ось установки по стрелке компаса, чтобы измерять только вертикальную компоненту магнитного поля. Запускаю мотор и даю рамке разогнаться. И в результате мы получаем вот такой график зависимости ЭДС индукции от времени. Амплитудное значение ЭДС составляет 20 милливольт. Рамка сейчас вращается с частотой 18,4 оборота в секунду. И по нашей формуле получается, что вертикальная компонента магнитного поля Земли в данном месте составляет 0,5. 59 гауса. А теперь я таким же образом измерю горизонтальную компоненту магнитного поля и для этого выставлю ось рамки вертикально. Амплитудная д составляет сейчас 7 милливольт. Рамка вращается с частотой 21,4 оборота в секунду. И по нашей формуле получается, что горизонтальная компонента магнитного поля в этом месте составляет 0,17 гаусса. А теперь посмотрим на данные для Новосибирска, приведенные на сайте Британской геологической службы. Здесь данные приведены в нанотеслах. Если перевести их в гауссы, то получится для горизонтальной компоненты магнитного поля 0,16 гауса, для вертикальной 0,58. И видно, что наша установка дала весьма и весьма точный результат. А теперь нам нужно поговорить о том, как возникает магнитное поле Земли. Гилберт мог считать, что внутри Земли находится постоянный магнит. Но мы знаем, что магнитные полюса движутся по поверхности Земли, магнитное поле меняется. А по данным геологов, раз примерно 800 тысяч лет происходит глобальное изменение магнитных полюсов. Северный становится южным, а южный – северным. Ну дальше… Точка Кюри для железа составляет 780 градусов Цельсия. Для магнитита и того меньше 580 градусов. А известно, что недра Земли очень горячие. Следовательно, там, внутри Земли, никаких постоянных магнитов быть не может. И еще. Ну, астрономы знают, что магнитным полем, кроме Земли, обладают некоторые другие планеты Солнечной системы. И магнитным полем... Довольно сильным обладает Солнце. А Солнце вообще представляет собой шар, э, высокотемпературная ионизованная плазма, в основе которой э, такие два элемента, как водород и гелий. И каким образом возникает магнитное поле Солнца? Кажется, что и для Солнца, и для планет механизм мог бы быть одним и тем же. И поскольку постоянных магнитов внутри Земли и других небесных тел находиться не может, это означает, что магнитные поля должны создаваться здесь электрическими токами. Причем эти токи не должны затухать в течение миллиардов лет. Ну и для объяснения того, откуда берутся эти токи, был предложен весьма весьма сложный механизм, магнитного динамо, в котором задействованы как конвективные потоки, связанные с наличием в земле жидкого внешнего ядра и разности температур между внутренним ядром и мантией, и также задействовано вращение земли и создаваемое этим вращением силы кориолиса. Но все это весьма и весьма сложно, чтобы сейчас здесь рассказывать на пальцах. Вы можете попробовать почитать какие-нибудь статьи, если найдете и что-нибудь в них понять. А я сейчас перехожу к нашему заключительному вопросу. И этот вопрос будет звучать так, я пометил у магнита одну сторону красным цветом, а другую синим. И теперь смотрите, когда я кладу магнит синей стороной на ладонь, я могу его подбросить и поймать в том же положении. Ну, фактически он сохраняет положение в полете. Но если я его положу на ладонь красной стороной и подброшу, он начинает вращаться. Не, не удается подбросить так, чтобы он вот так же, как с синей стороной, плоско слетал вверх и вниз. И спрашивается, почему так получается? Ваши соображения на этот счет, пишите в комментарии к этому ролику на YouTube.